Я более чем уверен, что сейчас уже не найдется такого игрока, который ни разу не был на рейтинговых матчах. Многие режим этот полюбили с самого начала и до сих пор не перестают в него играть даже несмотря на читеров, но хорошо играть получается далеко не у всех, и как раз сегодня я покажу вам несколько самых интересных тактик игры на этом режиме. Ну а пока что думаешь, если скрестить маршрутку, танк и самолет? Думаешь, это невозможно? Смотри, я сделал это в игре Крусаут. Еще и квадрокоптер добавил. Боевые машины ты можешь собирать как Лего. Ты сам решаешь, чем будешь крошить врагов. Можешь распилить их пилой или ваншотить их тяжелой пушки. Можешь дрифтовать на легкой, но спиртильной тачке. Либо собрать непробиваемого монстра. Ссылка в описании. Так, с чего бы начать? Показываю одну интересную тактику игры на карте мосты за сторону атаки. Будем проходить прямо по воде, но перед этим прокидываем дымовые гранаты как можно дальше вперед, делаем так называемый дымовой коридор. Лучше, конечно, делать это с кем-то, но если уж рашить на двойку, то кто-нибудь один должен идти по воде и забирать, соответственно, всех либо в спину, либо просто ловить на нежданчике. Здесь речь идет о том, чтобы неожиданно для врага появиться прямо перед ним. И довольно часто удавалось ловить пацанов прямо с гранатами в руках. Обязательно попробуйте применить ее, если вам попадется эта карта. Ну а пока мы переходим на следующую. И это у нас окраина. Многие просто теряются, зайдя на точку 2. Поставили бомбу и куда идти уже не знают. Быстро занять второй этаж не всегда удается, и поэтому я частенько встаю именно вот к этим контейнерам вот на это место. И очень просто встречаю всех, кто перетягивается с однерки, выходит с рельс. В общем, это реально работает, непременно попробуйте и напишите в комменты, получалось ли вам затаскивать раунд или хотя бы давать по несколько минусов с этой позиции. Ну а теперь у нас дворец, и это будет раш на точку 2, причем никакой даже осторожный, я просто буду выходить через арку, я очень часто, кстати, так делаю. Обычно уже с этой стороны кто-то идет. Здесь обычно никого нет, но на этот раз вышел штурм. Главное, я считаю, просто не бояться их, и все у вас получится. Кстати, вот сейчас уже настало время, чтобы кто-то появился с лестницы, с центра. И последний медик остался. Но это еще не все. Часто бывает так, что двойку вообще никто не занимает. То есть я спокойно могу уже заходить сразу на квадрат, на центр. И вот так вот в спину обходить ребят, которые встречают единицу. В итоге остаюсь один против инженера, но затащить не получается. Теперь у нас переулочки, что отработано на процентов здесь, это вот такой прокид через ящики. Первым делом мы взрываем подкат, и, конечно, получаем начальную информацию о том, куда пойдет враг в этом раунде. Дав минус 2 я уже понимаю, что надо поджимать, это по-любому сейчас могут порезаться, вот я как раз подоспел. В итоге последний нашелся аж на своей респе. Ну а сейчас вы, наверное, просто не поверите, тот самый прокит на карте окраина сработал еще раз, и прямо сейчас вы увидите вообще, что это было. Я тогда просто охерел. Раунд закончился за 16 секунд, ну и конечно не обошлось без поздравлений в чате. Ну прямо сейчас конкурс на FAMAS F1 сроком навсегда, и три простых условия для участия. Первое, подписаться на канал Мемкин, второе, быть подписанным на мой канал, ну и третье, оставить комментарий под этим видео. Обязательно пишите, нравятся ли вам мои тактики и работают ли они у вас. Но 2000 кредитов с прошлого видео забирает Ягами Лайт ТВ, я тебя поздравляю, обязательно отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.